Народ, всем привет! Это мини-стрим, в котором я расскажу про наш розыгрыш. И подожди, подожди, не выключай, если ты считаешь, что в этом видео и во многих других конкурсах никто никогда ничего не выиграет, ты ошибаешься. По данному видео я расположил ссылочку на нашу группу ВКонтакте, где с 2016 -го года мы разыгрываем, и все победители, ну как все победители, все, кто изъявил желание отписаться, они отписались и подтвердили, что они выиграли. Спишись с любым из этих людей, и он докажет, что он выиграл. Так вот, этот розыгрыш у нас при поддержке сайта Всемайки.ру Мы разыграем две майки Первый будет с сайтом Первый будет с дизайном любого товара Который вы найдете на данном сайте Ссылочка под видео, кстати, как и ссылочка под розыгрыш Ну и, естественно, один приз будет Это наш дизайн от нашего магазина На котором мы тоже Выпускаем наш мерч Хотел показать, на первый вот такой вот вариант Можно будет выиграть Можно будет выиграть Беленький вариантик либо белый логотип на черной маечке ну это хотел показать это уже много раз показывал это жена такой заказала тоже у матная вещица но к сожалению ее мы не разыгрываем <coughs> ну и вот это вот оперативник тоже есть это же разные разные другие дизайны розыгрыш заключается в нескольких простых вещах все что вам надо будет сделать это подписаться на youtube канал сайта ру, подписаться на в группу точка ру соответственно, поставить лайк под данным видео и сделать репост в моей группе ВКонтакте. Если вы еще и подпишетесь на мою группу ВКонтакте, а также на мой YouTube канал это будет здорово. Но еще повторять не обязательно. четыре обязательных условия YouTube канал подписались, ВК-шку подписались, и соответственно поставь лайк данному видео на YouTube канале и сделай репост. Все очень просто, все настоящим И кстати, хотя бы кое-что еще сказать. Вот такая вот коробочка мне сегодня пришла. Спасибо Сергею. Он с моего же магазина мне заказал вот такую вот кружку. Еще не распаковал, Хотел при вас распаковать и сказать ему отдельное спасибо в данном видео. Потому что, ну, ну, человек действительно заслужил благодарность. Спасибо тебе большое. Сейчас как раз откроем. Кстати, в этом месяце у нас... Скорее всего будет два розыгрыша, блин, честно месяц очень богатый на розыгрыш Там мы будем разыгрывать по игре Lost Ark Со мной сегодня связались, так что ждем очередной розыгрыш Буквально на днях запускаем, тоже разыграем, ну числа так 30-31 Может быть в один день, не знаю там как пойдет Еще не обсуждали, призвесть, естественно, пока назвать не могу, я их еще не знаю Вот, и всем спасибо, к сожалению, я сейчас не вижу, что пишут на трансляции Вот, ну всем привет, кто смотрит, кто присоединяется еще раз повторяю, проходите вниз по ссылочке, участвуйте в нашем розыгрыше. Кстати, мы еще даем скидочку в размере 10% на любой товар вот с этого сайта, неважно, кружка, майка, кепка. Даже если там есть скидка, наша скидка 10%, то даже плюсуется. Соответственно, можно еще дешевле что-то купить. Так, секундочка, распаковываем, распаковываем. Серега, еще раз тебе говорю большое спасибо за вот эту вот кружечку. Сейчас ее ценим, даже не смотрю, толком на нее. Так, ну посмотрим... Какой... А, вот, кстати, он заказал... Нет, смотри, целое, хорошее качество, ебогу. Упаковка точно хорошая. Вот такая вот белая внутри, и вот с таким вот нашим логотипом. Сейчас, давайте я покажу. Вот такой вот. Спасибо, сейчас каждый стрим буду использовать и попивать. Серега, еще раз тебе большое спасибо. Ну еще хотел повторить, условия очень простые. Подписаться всего лишь на группу ВКонтакте, на YouTube-канал, с сайта .ру, соответственно, сделать репост в моей группе и поставить лайк данному видео. И, в принципе, все. 30 числа на стриме, через официальный рандомайзер мы все разыграем, все будет по-честному. Никого не обманываем, еще раз повторяю, 4 года разыгрываем. Ссылочка под данное видео, где победители оставили свои отзывы о получении подарков. Ну, естественно, очень важно было бы, чтобы победивший в данном конкурсе, точнее, в данном розыгрыше, также отписался о получении товара и желательно скриншот, ну или видосик, потому что я хочу это опубликовать, показать в очередной раз, чтобы люди убедились, что есть группы, в которых можно выигрывать. И одна из вот этих групп, соответственно, моя. Ладненько, народ, спасибо, что зашли, спасибо, что посмотрели, действительно вы участвуете, потому что, ну, товар очень хороший, вот у меня вот этой вот толстовочки уже года, наверное, три Жена ее постоянно носит, постоянно ее стирает, и она не выцветает. Поэтому, ну, чисто мне, мне не стыдно прорекламировать данный сайт, потому что я действительно им пользуюсь и сам себе заказываю вещи. На ну, с вами был канал Вот давастрим. Увидимся <смех> на полях сражений. Пока-пока. Все по честному